Когда появится горячая вода в общежитиях на Аделе-Кутуе? В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс от тележурналиста Арины Шараповой. Мне кажется, чем больше я с ними встречаюсь тем, тем встречаюсь, тем больше я понимаю современный мир. Куда и почему на зиму улетают птицы? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Бравцева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров награжден почетной грамотной Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Ильшат Гафуров отмечен за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов. Когда появится горячая вода в общежитиях на Дели Кутуя? Главный вопрос, который волнует студентов Казанского федерального университета. Ответ на него в нашем следующем сюжете. Во дворе третьего общежития Казанского федерального университета ведется строительство тепловой сети. Работа направлена на обеспечение горячей водой пяти общежитий. Первого, второго, третьего, четвертого и шестого. Процесс перекладки труб горячего водоснабжения на аварийном участке начался на прошлой неделе в четверг. Важно отметить, что производится также демонтаж старой сети. Протяженность данного участка трубопровода примерно 142 метра. Работы завершиться в течение двух недель, чтобы обеспечить горячее водоснабжение наших общежитий. На сегодняшний день уже подготовлена трасса для перекладки новых труб. На месте и привезен рабочий материал. Подрядчики обещают поступление горячей воды в течение двух недель. Однако конкретной даты строители назвать не могут, так как процессу работы могут помешать неблагоприятные погодные условия. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Представители Казанского федерального университета в составе делегации Республики Татарстан приняли участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020». Вначале представители КФУ посетили город Дубай, а затем и город Каир. Выставка проходит один раз в три года в течение 170 лет. Она представляет платформу для демонстрации инноваций. В павильоне России 6 месяцев будут проходить презентации регионов страны. Татарстан представил первую неделю всемирной выставки вызвало определенный интерес деятельности Казанского федерального университета, со наших коллег из разных стран, шли со стороны руководства значит, Объединенных Арабских Эмиратов и были достигнуты договоренности с Департаментом энергетики Объединенных Арабских Эмиратов о продолжении диалога, взаимодействия в части презентации наших возможностей по цифровому моделированию нефтяных скважин. Для них это интересно такая цифровая трансформация в области геологии и нефтегазовых технологий, поэтому вот здесь достаточно интересный контакт сложился, и уже последующие тоже связи были установлены. В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс президента автономной некоммерческой организации арт медиаобразование тележурналиста Арины Шараповой. Смотрим. Как не поддаться манипуляциям? Вот.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 В связи с введением системы QR-кодов резко возросло число желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. В прививочных пунктах наблюдается скопление граждан. В связи с этим увеличивается время работы прививочных кабинетов в поликлиниках. Так, университетская клиника КФУ готова прививать студентов, сотрудников и преподавателей вуза, а также всех желающих с 9 до 18.00 по будням и с 9 до 14.30 выходные. Запись осуществляется по телефону 233 3000 Для вакцинации от COVID-19 необходим паспорт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 раствора. Джаминибаева, Айдар Нурмиев, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе Уник состоялись матчи 1-8 кубка КФУ по мини-футболу. На паркет Уникса вышли сборные Елабужского института, Института математики и механики, Института геологии и нефтегазовых технологий и Института фундаментальной медицины и биологии. Сильнее своих оппонентов оказались елабужцы и нефтяники. Встречи завершили со счетом 5-2, 6-3. Напоминаем, что за матчами Кубка можно следить в наших социальных сетях. Известно, что некоторым птицам свойственно улетать на юг. Они покидают привычное место обитания в осеннее время, а возвращаются только весной. О том, куда именно улетают птицы и по каким причинам, узнайте в нашем следующем сюжете. У птиц существует определенный сезонный ритм, в соответствии с которым происходят те или иные жизненные акты. Большинство птиц, обитающих на территории Республики Татарстан, являются перелетными. Именно поэтому с изменениями климатических условий они начинают торопиться в теплые края. Многие заблуждаются, что перелетные птицы летят именно на юг. Это может быть и восточное, и западное направление. Более того, есть уникальные случаи, когда птицы летят в теплые края на север что является ключом для перелетов или сигналом э, вот к этим фенологическим событиям дело в том что птицы ведь они как э, существа теплокровные а температура их тела за 40 42 41 градус это обычная температура в отличие от нас с вами и поэтому для них сигналом является не изменение температуры ну например некоторые птицы наши перелетные например тот же самый знакомый нам черный стриж который мы обычно всегда наблюдаем а, во время пролета перелетов вот когда они собирают комаров в воздухе с визгом таким мощным а, как правило они улетают у нас в середине августа и в этом году произошло именно так хотя вы помните прекрасно август был еще, был еще достаточно теплый говорить о том что будут скоро холода еще не приходится даже сейчас поэтому их полет, э, у, отлет вернее, связан в первую очередь с уменьшением количества корма из-за сокращения количества светового времени дня. Соловей никогда не прилетит раньше грача, а скворец раньше стрижа. В этом году произошла задержка отлета ряда перелетных видов. Именно поэтому на улицах Казани мы пока еще видим огромное разнообразие пернатых. Сейчас готовятся к отлету те, кто питается ягодами, например, славки и пеночки. Также практически до сих пор сохранился весь набор водоплавающих птиц. Надежда Мещерякова, Радмир Софиулин, Универньюз. В информационном агентстве Татару Информ состоялась двухязычная пресс-конференция, посвященная 11-му международному форуму «Ислам в мультикультурном мире». Традиционным местом проведения мероприятий является Казанский федеральный университет. Все подробности смотрите в нашем завтрашнем выпуске. На этом все. В студии была Карина Бравцева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!